Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Честно сознаюсь, я обожаю заниматься выпечкой, но при этом за свою долгую жизнь, за 50 лет, ни разу не делал слоеное тесто самостоятельно до недавнего времени. Зачем, говорил я, если в магазине можно купить очень приличное тесто? Мучиться с раскаткой ради так себешного результата? Это не для меня, убеждал себя я. Ну, недавно случайно в магазине купил, ну, очень приличные круассаны. Мы их моментально сожрали, очень вкусно. И в холодильнике у меня лежало магазинное слоеное тесто. С утра быстренько раскатал, разрезал на кусочки, свернул круассанчики, забросил в духовку. Через 15 минут все было готово. Попробовал, но воспоминания о тех магазинных были еще очень свежи. И на фоне даже магазинных это оказалось абсолютная фигня. И мне пришло в голову, если самостоятельно приготовить слоеное тесто, то может быть карусаны получатся вообще волшебными. Я попробовал, приготовил, какой же я был дурак. Это были совершенно фантастические круассаны. И трудозатрат оказалось раз в 10 меньше, чем я себе представлял. Вот реально никаких проблем. Я решил, я просто обязан вам это показать. Сейчас у нас уже очень поздний вечер, да практически уже ночь. Я быстро замешу тесто и отправлю его на ночь в холодильник. Здесь у меня молоко, вода, температура примерно 30 градусов. Надо смешать дрожжи, сахар, ну и пару ложек муки. Все это перемешать. Точность определения температуры не важна. Главное, чтобы не ледяная, но и не горячая. Просто в горячей дрожжи моментально передохнут, в холодной сахар очень долго растворяться будет. Нам быстрая активация дрожжей сейчас абсолютно не нужна. Все равно тесто сразу в холодильник уберу. Пусть они пока полностью разойдутся, я про дрожжи, они же сухие были. Я пока с маслом разберусь. Масло у меня комнатной температуры. Заверну его в пергамент. И сейчас надо аккуратно распределить его по вот этому конверту Надо постараться чтобы толщина слоя была одинаково везде я вот в таком видео уберу в холодильник до завтра пусть застывает а сам займусь тестом в муку отправлю мелкую соль и перемешаю у меня соль крупная была, но я ее в предварительно растер. Это для того, чтобы она быстрее разошлась в тесте по всему объему. А теперь сюда отправлю дрожжи с молоком. Они, кстати, успели запениться. Значит, хорошие у меня дрожжи. Если вы в своих дрожжах не уверены, то их можете заранее, минут за 10-15, до добавления в тесто, в молоко теплое отправить, чтобы они активировались. Потому что мало ли какие не могли быть. Впрочем, если пакетик только-только распечатали свежий, то все у них с ними нормально будет, не переживайте сначала ложкой размешиваю а затем руками начну смотрите вся мука уже довольно равномерно смоченным молоком значит пора размягченное сливочное масло добавить и до однородности его вмешать в тесто я бы и в своем планетарном миксе не замесил все не заморачиваясь просто поздно уже не хочу шуметь Да, ну и так нормально. Уже можно на столе продолжить. Особенно долго месить не надо. Только до гладкости. Вы сами увидите. Сначала тесто пористое такое будет. Неоднородное. А затем станет плотным и гладким. Вот таким. Видите, отлично. Ну, и сейчас из него прямоугольничек аккуратненько сформирую. Это чтобы завтра проще было раскатывать по форме масляного прямоугольника конверта. Да? И теперь плотно заворачиваю пищевую пленку. Это чтобы тесто не заветрилось в холодильнике. Все, убираю его в холодильник. Завтра продолжим. Спокойной ночи. Доброе утро. Продолжаем процесс. Он совершенно не трудозатратный. 10 минут назад я вынул тесто и масло из холодильника. Положил друг на дружку, чтобы их температура слегка поднялась и сравнялась между собой. Видите, пленку распрыгнул за ночь. Масло нормально застыло. Сейчас надо немножко подпилить стол мукой. Сюда тесто. Сверху тоже немного муки. Раскатываем быстро, не валандаемся, но аккуратно. Нужно получить прямоугольник размером в два вот этих вот конверта с маслом. Меня всегда раскатка пугала, но такое тесто, это вам не тесто на лапшу. Элементарно раскатывается. Выкладываю масло сюда. И накрываю вот этой вот второй половиной. И сейчас опять так же быстро и аккуратно раскатываю. Вот здесь у меня была складка, вот эти вот края придавлю слегка и вдоль складки, так чтобы она стала, так сказать, длинной стороной. Почему я говорю про быструю раскатку? Дело в том, что тесто от столешницы нагревается и масло, соответственно, в нем тоже. Если масло нагреется, оно, соответственно, начнет таять, слоев в тесте в результате не будет. Надо стараться, чтобы прямоугольник был аккуратный, так сворачивать потом проще. Видите, в результате такой складки у меня место стыка оказалось смещено то она здесь не с краю а вот сюда вот смещено потому что я сначала одну часть с одной стороны короткую заложил с другой стороны длинную складку заложил я вот это имею в виду, то есть от верхней части я немножко заложил а от нижней части я большое количество заложил зесто в результате вот эта вот складка получается не посередке а смещена такой способ позволяет добиться более равномерного распределения в слоях масла. Видите, да, на данный момент в тесте у меня получилось 4 слоя масла. Сейчас уберу в холодильник, чтобы оно опять застыло на час. Прежде чем убирать, естественно, надо завернуть в пленку, чтобы опять же не заветривалось. Продолжаем процесс. Принцип тот же. Также раскатываем вдоль складки, также быстро и так аккуратно. И сворачиваем точно так же, как и в первый раз. Опять в пленку и опять в холодильник. Ну, видите, все просто. На данный момент в тесте я получил 16 слоев масла. Уже абсолютно достаточно для выпечки. Так что через час, когда он опять застынет, масло опять в нем застынет, можно будет раскатать уже в пласт для нарезки треугольников, из которых я буду формовать круассаны. Все очень просто. Час прошел. Время круассанов. Сейчас раскатываю в аккуратный прямоугольник. Правило насчет быстроты осталось прежним. Вот так. Размер примерно 30 на 50 сантиметров, а сейчас нарезаем треугольники из этого теста. У меня для этого дела есть удобный нож для пиццы. Можно обычным ножом резать, конечно. Размечать можно по линейке, а можно на глазок. Вот эти вот, вот, эти вот боковые кусочки будут, конечно, неровненькими, но все равно вкусными. Теперь вот здесь посередки слегка надсекаю и растягиваю кончики в стороны, аккуратно сворачиваю. Готово? Ну вы видите, элементарно все. Чтобы тергомент не скручивался, его надо смять и расправить. Но! Прежде чем отправлять круассаны в духовку, естественно, им нужно дать время на расстойку. На это уйдет час-полтора, в зависимости от температуры вашей кухни. А чтобы поверхность теста не пересохла за это время, накрою пищевой пленкой. Отлично. Духовку уже можно греть. Чем раньше ее включу, тем более равномерное по объему будет распределение температуры внутри. И, соответственно, более равномерно пропекутся ваши круассаны. Температура 180-190, верхний и нижний нагрев. Отлично. Все, теперь смазываем их релизоном и сразу в духовку. Для него мне понадобится желток, щепотка сахара и ложка молока. Смазывать круассану нужно, конечно, аккуратно, чтобы не сминать поверхность изделий кисточкой. Вот самое сложное в работе с тестом, по моим наблюдениям, это не торопиться. Вот сказано ждать в рецепте между раскатками один час, значит ждите час. Сказано час-полтора на расстойку, значит нечего через полчаса в печь пихать. И вот тогда вам будет счастье. Они будут еще и в печи подниматься, поэтому выпекать надо сразу на двух противнях, чтобы им честно не было. Ну и естественно стандартное правило для того, чтобы в первый момент тесто не просыхало и хорошо поднималось, кипятка вниз. Время выпечки зависит от реальной температуры в духовке. В моем случае это займет примерно 20 минут. Вы же следите по своей духовке. За внешним видом, короче, следите. Mm. Слушайте, ощущение, как в заведении аппетит Люлю на Рюссен-Жак, недалеко от Люксембургского сада в Париже, ароматы кофе. Mm. волшебно. Посмотрите на это чудо. Вы видите, какое оно. Не поленитесь, побалуйте себя в выходной день, вы будете дико довольны. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока.